Да, отлично поработали. 20 талантливых управленцев приступают к работе своей мечты. 20 талантливых управленцев приступают к работе своей мечты. Теперь они не теряют время на дорогу в офис и обратно домой. Не тратится на малополезные дорогостоящие завтраки обеды и ланчи, где Яш оборудовал комнату для дистанционной работы из дома, для всех своих участников, предоставил удобные кабинеты управления видом деятельности. Каждую неделю проект отключает по комнате, подключая новую. Найди свою комнату, включайся. Для кого-то эта работа домашний офис. Другие заполняют им свое пустое пространство. Кому-то просто скучно. Хочется новых ощущений. Есть те, кто называет дереж стилем жизни. Чаще всего про деревши узнают, как и международном шоу-инисвод лизал деньешь. Дирёж... креативных единомышленников, испытывающих себя в этих новых предлагаемых для вас обстоятельствах. Да, отлично проработали. Спасибо, что пригласили нас сюда. Послушай.